Итак, комплексная разминка для всех суставов ног от тибетских старцев. Комплекс для продолжающих, для тех, кто уже посмотрел первое видео с комментариями. Все будем делать по 10 раз на каждую сторону. И начинаем с того, что пяточки воткнули в пол, и в течение 10 секунд активно-активно включаем в работу наши стопы, голеностопы, пропускаем движение через коленочки. Расслабляем в этом положении нашу спинку. Угу, еще немножко. Отлично. Наружу, вовнутрь. По 10 раз. Наружу, вовнутрь. Наружу, вовнутрь. Движение. Отлично. И теперь по одной ножке мягко в сторону. По 10 раз в каждую сторону. Этот комплекс очень удобно делать каждый день. Сейчас вниманием... Перенеситесь именно в ощущения ваших бедер. Почувствуйте, как след за тяжестью колена мягко-мягко, с каждым движением ваши бедра все больше расслабляются и раскрываются в стороны. Закончили по 10 раз на каждую сторону. И сейчас кладем ножку выше коленной чашечки. Выше коленной чашечки. Здесь уже более интенсивное воздействие идет на бедра. Уже может становиться жарко. Это хорошо. Мы уже в середине пути. Семь. Закончили. Восемь. Последний раз на левую сторону и на правую. Расслабьте опять ваши ножки. Продолжаем. Правая сверху, ручки пальчиками вперед с выдохом. Подтягиваем нижнюю ножку к себе. Так, чтобы у нас с вами сокращался, сокращались при этом мышцы пресса. А выдох. Тут уже станет очень жарко совсем скоро. Я чуть-чуть сбилась, но, по-моему, сейчас у нас пятый раз Пять Шесть Осталось по два раза на каждую сторону И повыше ножку и еще повыше ножку. И сразу же сгибаем в колени нижнюю ногу. И пяточкой движемся к ягодице. Выдох. Выдох. По два раза сделали. Выдох. Выдох. Уже было три. Пять. Шесть. Работаем в меру активно. Семь. Осталось чуть-чуть. Последний раз на одну сторону и на другую. Отлично. Расслабили ножки. Расслабили ножки. И сейчас мы с вами добавим еще одно упражнение. Встаем с вами на корточки и соединяем пяточки. Носочки в стороны. Первые несколько раз делаю с кирпичиками, затем покажу, как делать без них. Выпрямляем спинку наверх, ручки на кирпичик. Мягко выдох. Вдох. Было 5. Я убираю кирпичики. 8. 9. 10. Остались наверху. Мягко ушли вниз. Усаживаемся. Вытягиваем вперед левую ногу. Правую мягко обняли и раскачиваем из стороны в стороны. В течение примерно 10 секунд. Затем обняли ножку покрепче, вытянули наверх спинку. Прижимаем руками ножку к себе, грудинь. Затем обхватили ее за стопу. Мягко с выдохом тянем ножку к области лба. И следующее действие. Мягко толкаем ножку назад. Правая рука. Правая нога. Десять раз. Остались сзади коленочкой. Вытягиваемся еще больше. И затем пяточкой к области паха разворачиваем колено к колену. Вытягиваемся наверх. Отлично. Мягко можно правой а, рукой зацепиться. Опять же за, за стопу. Оттолкнуться левой рукой от левой ножки. Скрутиться. Разворачиваемся. Расслабили спинку. И мягко теперь а, берем заботливо в руки нашу левую ножку и раскачиваем из стороны в стороны и раскачиваем из стороны в сторону мягко наверх вытягиваемся с удовольствием притягиваем ножку к себе затем берем себя мягко за стопу выдох подтягиваем колено ближе к лбу извините, пятку ближе к лбу И следующее действие, мягко, 10 раз, толкаем нашей рукой левую ножку назад, назад, назад, назад, назад, оставили ее сзади. И затем мягко, так же как было с правой ножкой, пяточка стремится к области паха и разворачиваем коленочку в пол. Эту ногу я до сих пор восстанавливаю после перелома, поэтому пока вот она у меня так ложится. И я пока не могу достать, а вы можете сейчас наверняка достать своей левой рукой а, до большого пальца левой ноги. И разворачиваемся вперед, мягко вытянули ножки вперед. И отдыхаем. Сейчас, если хотите, можете завершить свой комплекс с кирпичом или без кирпича. Я это рекомендую делать все-таки на кирпичике. Мягко складываем ножки в но в простую позу. Сначала одна нога снизу, допустим, правая. Затем поменяли ножки. Левая будет снизу, ближе к области паха. Правая правая подальше и дальше почувствуйте. на этом мы можем с вами завершить нашу разминочку вместе дальше вы можете сделать еще упражнения которые помогут вам глубже разработать ваши суставы Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, нажимайте колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на канал Йога Бодрячком.